Хорошие. Точно. Смачно. Что такое? Что такое? Что такое? Там... такое? Что такое? Что а у тебя Что такое? Что у Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что ну Что такое? Что Ну Что ж, а? В этот Костя там тоже есть. Да, мы и в Клакарном. Приветствую вас. Это отжестность. Уважаемые женщины, сегодня в вашей жизни актов и людей, день рождения вашей семьи, семей, которая станет для вас настоящей крепостью и источником силы, истребляющей жизни, и покорение, идущей. Сегодня в вашей жизни. В самом нашествии волнительном на на момент я должна вас спросить, является ли ваше желание закончить рука за этим, свободной mm -hmm. и скрытием. Прошу ответить в вас, жив. Ваше это... в соответствии с семейным законодательством ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш граф. Я приглашаю вас поставить подпись в зависимости Jukaka. And he também... Татура там минут 5-7. Они не маленькие, они нормальные. Когда они плохо становятся. Ну и на другой палец. Дорогие молодожены, уважаемые гости, желаете приобрести это видео на пальцах? стоимость его. А 2000 рублей, и на крышке будет научиться из На память, ну-ка, и всё. У тебя это, это да, да, неприязнь да. к качественному видео, или что? Я же глядя люблю живое видео. Ну, а на живот, смотри, я это, что я не знаю. 1,320, 4,5, ну, типа, 270. Давай возьмём магнит. Я на нашем виде не нравилась моя Я говорю, как вы приглядываете, это подарок. Не на моем же холодильнике. Я хочу, чтобы Это же все на эмоциях делается. Все, если вы подумали, видео, положительное А А сколько сказали подумать можно? А? 2000 видео. А нет, я имею в виду, сколько подумать можно. Подумать насчет чего? -то. Насчет того, брать его или нет. А, Ну потому что там уже следующие зашли, уже следующих снимают. Все я. в режиме реально времени делается. Я понимаю, но они же все равно это у них на флешке есть. Этот а, Вопрос, а сколько они долго хранить будут?